Одни кретины, а второй бардак. Это все о той гневе. О тех сытых и толстых пидоров, которые никогда не знали, что значит жить плохо, бедно. Это все от той гнили. Отлез гнида. От той гневе, о тех сытых и толстых пидоров. Отлезь, гнида. Маги, кретины. Здесь гнида. О тех сытых и толстых тиграх. Это все о той гнили. Лезь к Отлезь, гнида!